На почту пришло письмо дед Морозу с обратным адресом. Почтальоны решили открыть и прочитать. Открывают, читают. «Дорогой Дедушка Мороз, пришли мне, пожалуйста, шапку, шубу, рукавички, штанишки теплые, валенки. Зима холодно, а я замерзаю!» Жалились почтальоны. «Думаю, ах, мальчишка, зима холодно, замерзает, наверное!» Купили ему все, а на рукавички денег не хватило. Упаковали, отправили. Через некоторое время приходит ответ. «Спасибо тебе, дорогой дедушка Мороз. Получил все – шапку, шубу, штанишки, валенки. А вот рукавички до меня не дошли. На почте, зараза, вытащили». Чем отличается дед Мороз от Санта-Клауса? Санта-Клаус всегда один – и трезвый, а Дед Мороз всегда поддатенький и с какой-то девушкой. Добрый Дедушка Мороз, борода из ваты, все сама себе куплю, увеличь зарплату.